Они относятся уже к 4%. Нет, они не относятся, потому что вот когда меня просили дать точную формулировку, что такое верующий чек, то я ее дал. Верующий чек это тот, кто без всяких проблем, с огромной легкостью выходит в окно 11 этажа, уверенный, что его подхватит его ангел-хранитель. Вот это действительно верующий чек, а все остальное это просто э, в той или иной степени... и повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ, «Сказано». Не искушая Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени.